<laughs> на самом деле просили девочки, потому что в Инстаграме не все могут сейчас быть, а да, в мы... Телеграме очень плохое качество, на самом деле, эфиров, И поэтому... Ходим, да, на, так сказать, э... импортозамещение. Да, мы <свят> ну, на импортозамещение. <свят> вот, у нас... Ой, здравствуйте, у нас тоже кто-то смотрит в ВКонтакте. Ура, спасибо, спасибо, мы очень рады. Слушайте, ну, сегодня у нас будет потрясающий, на самом деле, эфир, потому что у нас уже здесь подготовлено очень много вот, экспонатов, при том практически исторических. И параллельно мы будем говорить о совершенно новых историях. Вот буквально сейчас Эльвира Равильевна рассказала про новые клинические рекомендации. Мы тоже про все проговорим. Но давайте сначала я представлю, во-первых, гостя, а во-вторых, расскажу, о чем мы будем рассказывать. Семенова Эльвира Равильевна, врач акушер гинеколог заведующая дородовым отделением номер один, да, городского да, перинатального да, да. центра номер один, и врач ультразвуковой диагностики. И вообще человек, которого я очень люблю за, за прямоту, за конкретику, за современность и за вот такую очень объемное мышление, правда. Поэтому я прям надеюсь, что у нас сегодня будет такое, не знаю как это, погружение в тему простыми словами. Да, да, да, да, да. именно вот так и назвали. Сложно. А с этими словами, словами и пропонят... и понятно. Да, да. Фломастеры уже здесь есть. Все будет на... Мы не зря в доске сидим, будет доска, будет все понятно. Значит, какие темы мы сегодня озвучим? А, низкая плацентация, предлежание плаценты, преклампсия, обвитие пуповины. Я, кстати, вот сомневалась, пуповина или пуповина. и сказал, сказала, что пуповина. Я, честно говоря, сама тоже не знаю. Да? Ну, я просто так. тоже вот слышу где-то так, где-то так. Наверное, по-русски да, будет, наверное так. По -русски по -русски будет по так. будет так. <laughs> вот я тоже так подумала. А, симфизит и диастаз. И еще, если у нас останется время, немножко поговорим про способы рода разрешения, потому что есть у нас вопросы. У меня, кстати, он давно зреет по поводу оценки рубца на УЗИ и так далее. В общем, в общем, тем много, вопросов ваших тоже много. Вот я листала три странички. Эльвира вы божественный доктор и красавица. Вот. Спасибо вот. большое. Вот. Я вы надеюсь, мне что тоже я... очень нравится. Это вот Екатерина Агнесова вам сказала, да. я конечно. Вы мне тоже нравитесь. Я надеюсь, что я тоже контроль не испорчу. В общем, э, все, начинаем? Да. Начинаем. С чего? А, с чего? Значит, ну, прежде всего, значит, это моя, конечно, любимая тема. То, что вы сказали, что я и акушер-гинеколог, и ультразвук. В эти темы я прям погл... погружена очень далеко, глубоко, и я в этом, ну, профессионал поэтому на своем рабочем месте который сейчас обожаю я в общем-то сочетаю два вот эти две вот эти профессии и с помощью ультразвука я подтверждаю, диагностирую разные патологии со стороны акушерства. И, в общем-то, акушерством я подтверждаю, что у нас было на ультразвуке и так далее. То есть вот такой симбиоз на своем рабочем месте сейчас очень сильно как бы и он, и он классный, поэтому да. мы будем разбирать Мне действительно все, все глубоко. Но давайте начнем. с низкой плацентации: что это вообще такое, какие критерии постановки диагноза, чего бояться, чем опасно, чего не бояться, и что надо перепроверять, например, если в женской консультации что сказали, у девчонок вопросы, да? нужно ли перепроверять нужно ли именно к вам в ГПЦ ходить перепроверять или где-то можно в другом месте в общем это. да ну э, давайте сразу рисовать а, я только за Сейчас. давайте сразу рисовать все угу. э, попробую прям прицельно проще просто объяснить значит некоторые идеи, э, не все конечно же профессионалы то есть никто не, у кого-то не вообще нет представления вообще как бы что это такое вообще плацента для чего она нужна и так далее ну плацента это прежде всего если представить вот эту матку, то плацента прежде всего орган, который питает вашего малыша. И вот здесь вот малышок, в которому пуповина поступает питательные вещества. Сюда идет как питательные вещества, отсюда идет по пуповине вещества, которые, в общем-то, не нравятся малышу. И, собственно говоря, дальше отсюда собирается в кровь матери и уходит сюда в артерии матери, и мама значит выводит с мочой свои с легкими все, все как бы ненужные вещества что такое низкая плацентация низкая плацентация это когда вот это вот плацента вот мы её так нарисуем так вот ее красиво когда эта низкая плацента подходит вот сюда вот к шейке матки вот это вот шейка матки угу. то через которую рождается малыш женский организм он тем уникален что Явля... что внешняя среда со стороны влагалища соприкасается вот здесь вот с внутренней средой через шейку с маткой. Так. Когда плацента доходит вот до сюда, то любые вот здесь вот, скажем, движения свободные, они могут приводить к тому, что отсюда выливается кровь, поскольку между плацентой и маткой идет серьезнейшее кровеносное такое кровоснабжение. Угу, угу. И оно настолько вот эта вот структура нестабильна, что она отделяется сразу после родов, да? То есть да. после родов выходит плацент. Поэтому представьте себе, насколько это нестабильная структура. Это не вросли друг в друга. Это У -у -у. вот прям вот такая вот очень нестабильная структура. Это как ну как лужа что ли вот так вот к такой крови. Вот. Поэтому когда плацента предлеж... вот это называется предлежание плацента. когда плацента прям вот находится на внутреннем стенке. Полное прилижение, это вот прям вот вообще вот так вот она, прямо вот здесь вот перекрывает внутренний зев. Такие состояния, они опасны, потому что это может быть любое, сексуальный какой-нибудь контакт, там, не знаю, там, физическое напряжение, слишком тряска и так далее, может привести к тому, что вот эта вот кровь просто отсюда как бы выливается, и могут быть достаточно серьезные кровотечения. Серьезные кровотечения, когда они доходят до полулитра, тогда мы идем на кесарево течение, спасаем маму и малыша. Uh -huh. Значит, если это никак не проявляется, то мы ничего не делаем, просто женщина предупреждаем, что могут быть выделения, и будьте, пожалуйста, аккуратнее. Вам противопоказаны половые контакты, физические нагрузки, типа скачки на лошади, на батуте. Ну и, в общем-то, опасные виды спорта, такие как там велосипед, скейтборд и так далее, которые просто опасны, потому что вы можете упасть там и разбить себе голову, руку uh -huh. и так далее. Вот. что касается прилежания. Значит, в такой ситуации, если так, э, эта ситуация тоже нестабильна. Она может со сроком беременности изменяться. Mm. И в лучшее, и в худшее? Только в лучшее. Только в лучшее. Лучше. О, класс. класс, У нас всегда только лучшее. То есть это плацента. Если вот в такой ситуации, такая ситуация, допустим, возникла у вас в 15 недель беременности, то в 28 недель беременности эта матка растет вот сюда, вот, вот так вот она растет, матка. И плацента поднимается вот сюда вместе с маткой, вот сюда. Она никогда не опускается вниз, никогда. Она растет только вверх. Поэтому если у вас там, допустим, на втором скрининге, э, на первом скрининге, на первом скрининге вообще не ставят предлежание, на втором скрининге нашли предлежание плацента, не переживайте, она может подняться. И в подавляющем большинстве случаев, особенно если она расположена по передней стенке, она поднимается. Но если она не поднялась к 36 неделям беременности, то, скорее всего, и не поднимется. И такую женщину надо роду разрешать с помощью кесарево-сечения. Малыш здесь не пройдет через эту плаценту. Mm -hmm. Понятно? Mm -hmm. То есть мы делаем вот здесь разрез на матке, вытаскиваем малыша и потом отделяем mm -hmm. плаценту. И это прям в 36 недель происходит, или можно попозже уже к доношенному совсем? Ну, как, правило, как правило, если в 36 недель плацент остается низко, то угу. она уже и не поднимется. Угу. Мы можем, конечно, понадеяться и, там, допустим, досмотреть эту женщину еще в восемь недель, но, как правило, нет. То есть 36 недель, она все-таки, ну, в общем-то, составляется план на, родов, на родоразрешение. Или это будет кесарь, или это будет естественно, родо. Угу. Что касается низкой плаценты, значит, наконец, клинические рекомендации наши, да. которые вышли буквально пару недель назад. Это свежачок прям. Да. Они наконец-то, в общем-то, регламентировали, что такое низкая плацентация. Значит, 2 сантиметра, 2 сантиметра от внутреннего зева до нижнего края плацента если вот мы допустим здесь плаценту уберем она у нас уже с 15 недель ушла наверх вот здесь вот И если вот здесь вот два сантиметра или меньше ну, в общем меньше двух сантиметров меньше равно то это тоже низкая плацентация И это тоже кесарево mm -hmm. Оно как правило не проявляется никак то есть нету кровотечения такой как при приближении Здесь достаточно серьезное, как бы, есть расстояние, которое, в принципе, ну, защищает женщину, в общем-то, от кровотечения. Вот. Но все равно 2 сантиметра – это все-таки опасное кровотечение в родах. Шейка матки начинает раздвигаться, расширяться, и вот здесь появляется опять опасность кровотечения. Это в новых 2 и меньше двух и равно. Да, а, да, а в да. старых было? В старых не было. Понимаете, Вообще Дело в том, было. что, да, была большая путаница. Мы же ориентировались в основном на монографии, да. людей, которые пишут УЗИ в основном. Кто-то говорил о том, что это 5 сантиметров, кто-то говорил о том, что 7 сантиметров, кто-то говорил, что 3 сантиметра. Это прям была такая вот прям путаница. Первый триместр, второй триместр, третий триместр. Вот эти вот цифры все время блуждали. Наши европейские коллеги давно перешли вот к этим двум сантиметрам. Мы, в принципе, уже давно ориентируемся на два сантиметра. Но теперь, наконец-то, это уже законодатель закрыт. Круто. Да. А, вот смотрите, просто здесь сразу как раз... Сейчас вот так чуть-чуть отодвину. А, про симфизит Анастасия, видим вопрос, обязательно будет. Не переживайте, все про симфизит тоже расскажем. А, мне ставят низкую плацентацию. На втором скрининге 21 неделя было 3 сантиметра. А позже на УЗИ 29 уже три и 4 то есть вот мы говорим, да, что поднимается и при, при какой высоте внутреннего зева возможно естественное рода Ну вот мы сейчас определили, что вопрос, больше. На первый вопрос можете ответить сами. А, да, она поднялась. Три сантиметра. Всё, да. Три сантиметра? Уже, это уже не было. Нету. Все уже норма. Да, уже норма. Все, да, норма. Угу. И, получается, при какой высоте? Вот мы сейчас определили два. Да, два сантиметра. Два сантиметра – такие Причем в этих же клинических рекомендациях, но и, в общем-то, на практике. Мы говорим о том, что даже с двумя сантиметрами, меньше двух сантиметров, женщина может родить. Допустим, если у нее развилась э, интенсивная родовая деятельность, и мы не видим никаких кровотечений, или у нее повторный роды, там, третий, пятый и так далее, и мы понимаем, что это быстрое будет родоразрешение, и, в общем-то, у женщины такая даже не успеет, в общем-то, вернее, такая плацента, голова на эту плаценту будет давить, и, в общем-то, в такой ситуации даже не успеет кровотечение открыться. А, то есть, то есть всегда есть нюансы, как да, я люблю говорить. Да, да. А, мне первые два УЗИ тоже ставили низкую процентацию, до два и шесть, двадцать недель с комментарием, что продам она поднимется. На тридцать третьей все было окей. Ну вот вот, собственно, вы подтвердили, подтвердили все, о чем говорили. Очень часто понимаете, очень часто, особенно по передней стенке. Поэтому до 36 недель вообще не парится. Вот, доктор сказал, не париться до 36 недель, прям хочется подписаться под этим. Класс, класс, класс. А, мы сейчас проговорили про низкую и про предлежание. В принципе, да, мы задали Да, это здесь, все... в общем-то, uh -huh. все понятно. Да, то есть предлежание – это крайняя да. степень, низкая плацентация чуть повыше. Вот это вот краевое предлежание, когда доходит до края, вот это вот полное прилежение. Mm. А чего это вообще появляется? Низко прикрепляется плодное яйцо само. То есть это чем-то обусловлено или вообще mm -hmm. ничем? Mm -hmm. Просто вот mm -hmm. так сложилось. То есть вот допустим вот смотрите вот так вот просто матка небеременная, да? Вот она вот небеременная матка. Ну вот допустим mm -hmm. там еще яйцеклетка вышла, допустим вот плодное яйцо оплотворилось еще здесь яйцеклетки, да? Mm -hmm. Как вы знаете, сюда прицепилось. У кого-то оно прицепилось вот сюда, у кого-то вот сюда, у кого-то вот сюда. Тут у кого подлежение плацента, оно прикрепилось вот сюда. Оно почти убежало от мамы. Но решила остаться. остаться. Ага. То есть это характер, опять же, который проявляется еще до того да, как. Да, да, Окей. Да, да. а, Опасно или нет? Что такое, чем лечить? Потому что, что достаточно часто мы слышим про преэкломпсию, да? И, кстати, вот еще с преэкломпсией связаны вопросы по а, обезболиванию в родах. Тоже вот, кстати, угу. были такие угу. вопросы, Ну в отзывах я про это часто слышу. Угу. Вот. Да, преэкломпсию раньше прям очень часто это ставили этот диагноз. Значит, потому что, наверное, года три назад тоже, значит, серьезно внесли критерии постановки диагноза. То есть, вот я как человек достаточно четкий, 3 см, 3, 2 см Так значит, 2. 2. Да. Значит, постановка диагноза. Это когда у нас значит, есть артериальное давление: 140 на 90 у мамы на обеих руках. На обеих руках. Это значит, что вы померили на одной руке. Померили на второй руке, среднестатистическое записали. Среднеарифметическое, вернее. Uh -huh. 128 плюс 153. Допустим, у вас получилось выше. Одно из этих, одно из этих, не обязательно два. Одно из этих, если повышено, у вас уже есть артериальная гипертензия. Uh -huh. А при эклампсии, это когда еще и потеря белка больше 0,3 грамм на литр в моче. Есть такие специальные тест-полоски. А, Тест-полоски, они э, мочевой тест, урино-тест. То есть женщина может, если она сомневается, переживает за свою мочу, она может не обязательно бежать в хеликс, там сразу сдавать. Она может взять эту тест-полоску, пописать баночку, опустить эту тест-полоску, и оно прокрасится в какой-то цвет. Там синий, зеленый, черный и так далее. Угу. Чем сильнее интенсивнее краска, тем больше содержание белка в моче. То есть получается, тем лучше? Тем хуже. А, тем хуже, не должно быть белка. Это, не должно быть много, да. Значит, при это сочетание двух признаков. Всегда. У нас есть отдельно диагноз протеинурия, протеин, белок, урия, терапия, значит, моча. Протеинурия беременных, отдельно гипертония беременных. А есть преэклампсия, когда сочетание и то, и другое. Угу. Значит, состояние это никак не лечится. Это все плацентарные дела. Да, то есть плацента на самых ранних сто... с... сроках, а, ну одно из причин, вернее одной из гипотез происхождения прикламсии плохо внедрилась в матку, плохо. Да, как это плохо, как вот, она а... может плохо? Да, вот так бывает. Смотрите, вот допустим матка, да, и вот плацента, вот, у кого-то вот она внедрилась вот до сюда, вот, да, угу. и есть хороший кровоток, а у кого-то вот до сюда. А, -а, а И здесь прям плохой кровоток. И матка изо всех сил, Стается. организм матери пытается пробить кровь к малышу, тем самым повышает давление. А -а -а. Интересно. Да. Не, а, думала, Значит, белок – это показатель декомпенсации работы почек. То есть организм весь страдает. Но почки легче всего использовать как маркер. Чтобы понять. Да, чтобы понять. А это с какого момента такое давление начинается, и вот белок? Это прям с ранних самых сроков. Это посередине. тоже очень сложный вопрос. Вернее, сложный вопрос. Есть такое показание, есть такое понятие, как раннее при все, но ну, это как бы условно такое. Uh -huh. вот. Есть как бы позднего периода, значит, раннее, где-то до 32 недель. Оно очень опасно, потому что в такой ситуации страдает и малыш, и мама. Вот, поэтому очень часто, конь, вернее, очень важно, конечно, измерять все время давление свое на каждом приеме врача. Если оно у вас повышается, или вы даже можете самостоятельно дома измерять. Как только оно у вас начинает повышаться, тогда сразу обращайтесь к докторам, они вам назначают таблетки, которые держат ваше давление на уровне и постоянно контролируют белок. Uh -huh. Как только этот белок достигает больше, суточную только потерю, больше 5 грамм на литр, такая женщина идет на кесарево сечение. В любом сроке 28. 30, 32, 26 и так далее. То есть вариантов никаких нет? А, в зависимости, да, лечи, лечить мы не можем это состояние. И сохранять эту беременность тоже? Да, это очень опасно для мамы, прежде mm -hmm. всего. Mm -hmm. Поэтому эти женщины, конечно... А, если это развелось состояние, допустим, ну, к счастью, оно не очень часто. Если это состояние развелось а, где-то в 39 недель, и на, такие у нас женщины лежат на дородовом отделении, мы можем их подготовить к родам. И тогда эти роды, мы, они индуцированные роды. То есть мы используем специальные препараты для того, чтобы у нее самостоятельно начались схватки. Угу. Особенно это у женщины, конечно, которые там, не первый раз рожают. У них уже родовые пути, в общем-то, зрелые. Вот. И такие женщины, конечно, рожают под обезболиванием, потому что для того, чтобы как раз держать давление на уровне. То есть это тот случай, когда показано да, обезболивание. Да, обязательно. Вот смотрите, был вопрос. Первые роды экстренная кесарева на 36 недель из-за умеренной прекламсии. Вторые роды естественные, все хорошо. Сейчас третья беременности ставят ГСД, в первые два раза не было. Очень хочу ЕР, естественные роды, но не понимаю, что должно быть основным в принятии решения. Какие будут роды? Действительно ли эпидуральная анестезия? Мне однозначно грозит, если у меня в первую беременность была прекламсия. Вообще, вот кстати. Хороший вопрос по поводу того, повторяется ли эта ситуация. То есть, ну, может, в следующий да. раз пациент по-другому да. быть расположена? Да, значит, каждый раз, приходя женщина на первый скрининг угу. с 11 по 14 неделю беременности, ей проводят расчет рисков. Да. Ультразвуковые делают исследования, берут кровь, меряют давление и вес, собирают анамнез. Про, э, вставляют специальную программу острая, как Астрая, вы знаете. Да, да. Да, Значит, эта острая в конце дает э, риски вам разных, заболеваний, разных осложнений беременности. Первые три ⁇ это хромосомных аномалий. Дальше угроза преждевременных родов, если у женщины были в анамнезе преждевременные роды и если шейка матки короткая. Тогда программа вам покажет высокий риск. При эклампсии ранний и поздний. И синдром задержки развития плода. Синдром задержки развития плода и переклампси, они как бы вообще как брат и сестра. Mm -hmm. То есть плацента плохо проникает, и малыш плохо растет. Да, взаимосвязано. Да. Все это относится к плацентарным факторам. Вот, поэтому... Если у вас уже было это состояние, и сейчас у вас уже давление высокое, понимаете, то есть эта женщина, она может даже не знать, что у нее высокое давление. То есть она, хотя это всего лишь, казалось бы, 12 недель, но это 3 месяца. То есть 3 месяца она ходит, и ее организм пытается лучше питать малыша. И уже это приходит женщина, у нее давление 150, она может быть не знать. И тогда программа посчитает, что у вас высокий риск. И mm -hmm. она назначит что? Аспирин. Аспирин. Да ладно. Да. Все так просто. То есть он работает? Он работает, да. Он работает. Он серьезно снижает риск, особенно ранний прикламсии, аж на 86%. Да. То есть это прям доказательно-медицинская да, история. Да, да, да. О, ух ты! Ух да. ты. А, не по теме вопроса, но нож поработает. Я так часто mm -mm. слышу в отзывах. Мне mm -mm. прописали ножку, и поэтому mm -mm. я доходила. Или мне прописали нож по, вот если выпьешь, не пройдет, тогда это роды. Нет, мы, конечно же, сейчас живем в век доказательной медицины. Ну так вот, чуть-чуть отдаляясь, отдаляясь от, от темы. От темы. Да, да, что да. такое доказательная медицина? Как бы, вот вы можете так вот примерно с... Ну, не там... не медицинской точки зрения. Да. Но, насколько я понимаю, это формулировать исследования от... на определенных группах. И ряд этих исследований доказывает, что этот метод работает. Ну там, словно, одна группа, вторая группа, на первой это работало, на второй не сработало, значит это работает. Ну вот как-то так. Да, вы совершенно правы. Значит, почему раньше это не... не почему вот именно сейчас появилась заказать медицину, вот именно последние, там, допустим, 20-30 лет? Дело в том, что раньше, допустим, там, ну как раньше, раньше была, допустим, другая эпоха медицины, когда нам достаточно было и знать патогенез, то есть схему действия препарата, или метода исследования, или метода лечения. То сейчас мы же в вырос доказательной То есть нам недостаточно только знать, как действует этот препарат. Да, мы знаем, что ножпа расслабляет гладкую мускулатуру. Мы все принимаем при спазмах Желота, кишечника. А, да, да. он. Нож она прекрасно нам помогает. Угу. И казалось бы, почему она не может расслабить шейку матки? Почему? А потому что взяли 100 человек, которым давали, и 100 человек, которым не давали, и сказали, да, теоретически она работает, а практически нет. А -а -а. Вот вам и есть доказательная медицина. Вот это прям прикольно. Сейчас, секунду, Александр, у нас низкий заряд пишет. Можешь что-то сделать? Что означает маленькая плацента, спрашивает Анастасия? По площади. Маленькая по площади. Чем это грозит? Ее никто не мерит. Ее никто не мерит, как бы так ее невозможно померить. А как же тогда вот сказали маленькая пациента? Ну это я как бы вам говорю просто такой как бы, оно, а, как бы я, условно. Все, я думала, что Анастасия, это кто то кто-то прописал, ну, врач сказал, что. Ну, а, нет. это все, все поня... да, поняла. Да, то есть это Большое я вам прощение, говорю да. как бы как условный момент, то есть угу. как бы, ее не, невозможно померить, можно только косвенно померить, вернее косвенно проследить за малышом. В такой ситуации, вот в такой ситуации, доплерометрия в маточных артериях, вот маточные uh -huh, артерии, uh -huh. доплерометрия, она, конечно, тоже повышается. То есть здесь мама пытается пробить кровь к малышу. И мы видим по доплеру, что повышается кровоток. И это тоже входит в подсчет риска преклампсии на первом скриннике. На первом скрининге. Да. Ну а вот если вернуться к нашей девушке, у которой первые роды, да, первая беременность была с преклампсией умеренной, вторые, и было кесарево, да, вторые роды, было все хорошо, и вот сейчас она переживает, будет такое повториться или не повторится, Бедная женщина. Бедная женщина. Три диагноза у одной женщины. И рубец, и ГСД, и при Да. Значит, действительно, значит, прикламсия. Если у мамы уже развелась в, в эту беременность прикламсия, то в следующую у нее, скорее всего, тоже она будет высокий риск. Но не точно. Но не, не точно. Да. Mm. Но не mm -hmm. точно. Так. Допустим, она принимала всю беременность. Аспирин была хорошей девочкой. 150 пятьдесят миллиграмм аспирина на ночь. Однократно эндомизированные исследования провели, значит. Вот, поэтому она была хорошей девочкой, принимала 150 миллиграмм аспирин на ночь, и у нее не развилась эта прейкломсия. Все диагноза нет. Mm -hmm. Прейкломсия в анамнезе, перелом в анамнезе, сотрясение мозга в анамнезе не Ни имеет значения. Не говорит. Да. Име не имеет не значение, говорит. что вот у этой женщины сейчас. То есть мне не нужно, если у меня в первых родах была прейкломсия, как только я забеременела второй раз, сразу пить аспирин. Нет, вам нужно mm -hmm. просчитать риски. То есть вы пришли на первый скрининг, и у вас совершенно нормальный доплер, совершенно нормальное давление. Поэтому программа возьмет в расчет то, что у вас было при эклампсии, но у вас будет настолько хороший доплер и настолько низкий давлением, да, что программа посчитает, что у вас невысокий риск. И, соответственно, не будут девушки просто так давать эпидуральную анестезию, если все хорошо, но опять же, если нет. У показания. нас... Э э да, мы сейчас говорим о том, что у нас есть риск по или нет риска по Если есть риск по женщина пьет аспирин, она у нее не развивается, но она у нее может и развиться тоже. То есть она, конечно, принимает аспирин, но развилась по Такая история. В такой ситуации, конечно, ей будет эпидуральная анестезия в родах. Это предоставлено. Значит, конкретно у этой девушки. У нас еще есть и ГСД, да. и есть и рубец на матке. Значит, что касается ГСД... Все будет зависеть от а, того, насколько компенсирован у нее диабет. Если а, к концу беременности мы видим, что значит, а, кроме диабета присоединяется еще высокое давление, что у нас присоединяется еще, допустим, протенурия, да. а малыш начинает слишком много набирать вес, у него появилось многоводие, подкожный отек. Мы говорим о том, что такой малыш, скорее всего, получает сахара больше, чем нужно ему и нам нужно эту женщину пораньше рода разрешить, до 38 недель. То есть доношенный срок произошел 37 недель, в 38 уже мы стараемся рода разрешить, чтобы не давать ни маму, в общем-то, губить, ни малыша. Но роды разрешать вы имеете в виду, не обязательно кесаревствовать. Не общаюсь. обязательно, да. То есть мы все используем для этого. Угу. Да. Нас ограничивает конкретно в этой ситуации немножко рубец на матке. То есть наши как бы, методы индукции они немножко ограничены этим рубцом. Но есть эти тоже, в общем-то. Но есть ну, тоже. Да, Мож да, можно использовать. Есть, потому что да. как раз тоже недавно в отзывах был вопрос, что а, как можно стимулировать роды или индуцировать роды, если uh -huh. есть трубец на матке. Я думаю, чуть попозже про это Хорошо, ну переходим к, к нашей большой теме, которая сегодня вызвала, конечно же... Да, обвитие папаины. Да, а, да, да, да, да, да, да, обвитие папаины. Какое обвитие является нормой? Можно ли это увидеть на УЗИ? Это прям всегда вопрос. Почему в родах мне не увидели... Почему, вернее, в родах оказалось, что ребенок весь там перевит и обит, а на УЗИ ничего не сказали? Или почему на УЗИ сказали, а вроды все равно пустили? А кто-то говорит, и вообще это не, не, не зависит, и, в общем-то, можно спокойно родить, хоть он там весь обвитый. А кто-то говорит, нет, это же гипоксия, и, и, и же с ними. В общем, прям у меня каша в голове, честно. Расскажу, как всегда. Да. По делу. Представьте себе картинку УЗИ. Представьте себе картинку УЗИ. Значит, мы видим вот так вот, как бы, плоское изображение, да, если это 2D изображение. Вот мы видим спину, часть спины, шею и голову. Вот примерно в такой проекции доктор УЗИ смотрит, ну, здесь вот нос. А у нас 2D разве еще где-то остались? Ну, все равно они смотрят 2D. 3D это только изображение лица. Симпатично. А 4D? 3D это вы сканируете картинку, и она изображение. 4D это вы сканируете во время движения. А, а все равно вот это вот все в 2D. Все остальное в 2D. То есть 3D, что то такое? Это датчик, который у доктора, вот он обычно такой вот. Вот он его держит, этот датчик. И одновременно этот датчик сканирует много-много-много-много-много сечений yeah. одновременно. А потом компьютер просто выстраивает модель. Uh -huh, То лицо, для, лицо, да. да конечно, лицо для, или для высоких узких профессионалов. Там в основном срезы там, сердце, допустим, посмотреть сердце и мозги. Мозг, вернее, посмотреть головной, что там. Ну, как бы, в общем, там это более узкая специальность. Uh -huh. Что касается вот как бы обвития пуповины. Вот мы видим на ультразвуке такую, такую картинку. И вот здесь вот мы видим такие вот колечки, где у нас? Колечки пуповины. Угу. Это обвитие? Я не понимаю. А это, а это лицо, это носик? Это, нос, это носик. Да, То есть нос. он лицом вниз, получается, да. расположен. Мы, да, вот мы видим вот такую картинку. Вот это вот ребра, допустим, ребрышки. Но если бы было обитие, то было бы видно и здесь дальше жить, и... нет? Да, да. Значит, конечно, мы пытаемся, пытаемся с помощью ультразвука как-то увидеть эти пуповинки. Мы начинаем тут крутить датчики, смотреть, что здесь вот эти пуповинки. Но мы же не можем понять, что она вот сюда пошла, эта пуповина. Она же может быть просто вот здесь вот, и потом дальше уходить на тело, а потом малыш повернулся, и эта пуповина ушла. Она mm -hmm. же скользкая конструкция. Представьте себе, что у вас, у вас поместили в бассейн. Да, да, я, я представляю да, да. Со скользкой, вот тут угу. еще тут такая штука. Ну да, здесь раз можно развернуться, завернуться, согласно. Да, то мы точно не можем сказать, прям, это прям точно обвитие или нет. Да, обычно мы пишем так, что значит, э, такую фразу. Рядом с шеей три петли пуповины. Угу. Но это не точно, что это обвитие. Может быть, но не точно. Но когда доктора несколько раз делают, и она все время там три-три-три-три-три... То уже можно то, скорее сказать, всего, что точно. Да, в Это один момент. Второй момент. Можно ли рожать с такой историей? Конечно, можно. Почему? Значит, пуповина у нас с вами три сосуда, да? Редко два, но в основном три. Три сосуда. По ним течет кровь. В одну сторону и в двух артериях... Ну, в Скорость кровотока здесь, ну, примерно 60 сантиметров в секунду. Представьте себе, за секунду вот. Раз. 60, очень, 60, очень 60 сантиметров. раз И таких три сосуда. Чтобы пережать на вот эту вот пуповину, нам с вами, наверное, сил не хватит. Может, Александр хватит. Но нам нужен какой-нибудь инструмент, там, зажим, допустим, да, чтобы полностью пережать эту пуповину. Угу. Или, по крайней мере, как-то ее скрутить, так завязать, узлобы, допустим, сильно малыш ты как сможет это сделать, чтобы прям полностью пережать? Никак. Никак. Он же не сможет там сознательно взять, вот, короче, там, давай, вот ты так, вот так, вот, и ногой, значит, потянем. Ну, чтобы точно пострадать. Вот, значит, такая история, конечно же, возникает, когда малыш опускается по родовому каналу. То есть он... Вот, в узеньком Никогда схватки просто... Когда, а он, вот на уже месте, когда... когда да. он продвигается. Да, такая пуповина начинает вот здесь вот затягиваться, вернее, такая, как бы сдавливаться между костями таза, да, которым он проходит, угу. головой, друг с другом там, и так далее. Но это кратковременное прекращение по некоторым сосудам крови. И мы видим, на КТГ немножко урежается сердцебиение. И мы тогда, ну, как бы, допустим, там делаем перенейутами или там накладываем вакуум, чтобы быстрее малышу помочь этот, этот этап пройти. Но этот этап гораздо более кратковременный, чем схватки. А хорошо, а тогда бояться же не только вот, что пережатая будет вина, а что шейка затянется. Ну вот, что он на шейке ее затянет, такое может быть? Нет. Нет. Нет. То есть от этого он не Три может. Три сосуда. Там... Вспомните, все время. Три, Три сосуда. Да. Он же там не дышит. Малыш-то не дышит внутри а, вас. А то есть если он шею перетянет, ничего страшного. Нет, конечно. А для него все равно, что нога, что рука. Он же не дышит. Купай. Что страшно, что по пуповине нарушен А вот такой прям момент был в отзыве у нас на прошлой неделе. Э, ну, часто, кстати, что вот девушка говорит что во время уже опускания малыша, что вот вроде уже вот опускается, нет, он опять подпрыгивает. Uh -huh, опускается, uh -huh. это, это вот что? Это, это пуповина это, как да, раз? Тоже так, да, это уже так. Конечно, представьте себе, что она, допустим, всего лишь там 70 сантиметров, пуповина, да, и вот эти, на эти витки... Где-то сантиметров 30 уходит. Да, конечно же, бывает такая ситуация. Эти пупаины, они начнут скользить, вот так вот вокруг шеи, как бы чуть-чуть прод... помогать малышу, все равно проталкиваться, проталкиваться, и все равно сила, как бы, схваток, все равно его тут, ну, как бы. И что делать в такой статьей? ничего, это же, знаете, вот это вот представьте себе, что вот, ну вот дайте таз на секунду. Хорошо, звучит, дайте таз. Даю. Вот малыш вставляется. Как мы его назвали, Никит... Кирюша. Кирюша, Кирюша. Кирюша ага. Вот он вставляется и вот так вот родился. Здесь сколько сантиметров-то? Ну, сколько здесь сантиметров? Ну, 10. Ну, нет, наверное, поменьше, наверное. Ну, нет, может, 10 -10. 8, может, так вот. вот так, 8. Угу. То есть, да? а, а вот здесь это вообще сантиметров да. 3-4. То есть, вот, это, это вот пройти ему получается здесь всего лишь там, 5 сантиметров. Это чуть-чуть. Для глобальной ситуации <laughs> ничего страшного. Угу. Да, поэтому просто вам нужно понимать, что если вам увидели вот эти петли ППН, это не значит, во-первых, что они реально вокруг. А дальше, что нужно понимать, что эти папоины опасны только, что по ним когда прекращается кровоток. Неважно, что это обвитие и так далее. В-третьих, только во время опускания малыша это может проявиться. Но и в-четвертых, это вряд ли сильно помешает этому малышу. Вот вряд ли. То есть мы прямо сейчас должны четко сказать, что э, обвитие пуповины, даже не если является на УЗИ не является показанием кеяречения, это, да, это вот это вот прямо вот вот я -то сейчас тоже войду в чат, да. что это не является показанием кеяречения, это важно. Александр, вы поняли? Если понял Александр, то поняли все. Это поняли все. Но на самом деле вот, вот сейчас прямо, мне кажется, это очень важно. Вот, и вот, вот сейчас вы рассказали, даже я поняла, даже Александр понял. Я думаю, что девчонки теперь тоже не будут переживать. Но то есть мы понимаем, что это все проявляется только уже в моменте прохождения. И если в моменте прохождения что-то там как-то не так, то ну, даже в крайнем случае это вакуум, чтобы Да, доктора помочь. будут иметь в виду, да, и тогда они делают или эпизиотомию, чтобы побыстрее малыш оделся, или вакуум накладывают. Но, как правило, ничего, потому что такие малыши мы видим по КТГ, реально что вот прям похоже, что это пережимается поповедно. И ничего не делал. Малыши такие не успевают страдать. Mm -hmm. Поэтому супер, да. супер. Так, хорошо. Вопросы, почему двойное или даже тройное обвитие боковины, которое видно на узи перед родами, не является показанием? Как объяснили, ответили? Но пишет девушка, что ведь все равно в итоге кесарево происходит, только для матери столько мучения. Вот дошли уже до потом, а потом все равно ЭКС. Является ли это тогда причиной? Или это -то скорее фактор? всего обвитие боковина само по себе не явилось показанием как бы кесарево сечению Скорее всего это плацентарная недостаточность, которая в общем-то в схватках сейчас попробую нарисовать опять значит смотрите мы с вами уже обсудили что плацента на самом деле это такая с маткой достаточно хрупкая конструкция угу. между маткой и плацентой нестабильные соединения когда матка сокращается в схватках мышцы как бы сокращаются вот сюда вот да то есть угу. она становится плотная кровоток здесь ухудшается плацента которая так была корявенькая, она еще хуже еще хуже и малышу которому поступает кровоток отсюда с плаценты ему плохо и он прям вот как бы говорит а все мы это видим по КТГ, г это что ему плохо вытащите меня быстро мне не нужны мне не нравятся эти сладкие ваши дурацкие <смех> я не доживу угу. и тогда мы видим по ктг что вот ему плохо и тогда конечно будет кесар чем понятно то есть не только потому что пуповина была здесь да, есть, опять же, же совокупность факторов ок так по УЗИ на тридцать пятой неделе указали на однократно обвитие пуповиной после этого неоднократно делала КТг все в порядке Узи больше не планируется только перед родами стоит ли напрягаться по поводу обвития это является показанием кесарева Хотелось бы естественной роды не стоит если доктору УЗИ. Женщина не симпатична, можете ей написать обвитие буповины. Пусть он испортит ей всю беременность оставшуюся. Да ладно, настолько? Ну, ну конечно, если там, допустим, там, ну что, ну, есть вот это обвитие буповины, да? но зачем он будет писать, зачем портить будет женщине настроение? Пожалуйста, доктора УЗИ не пишите, если не такого нет. нет. Не портите, пожалуйста, женщину настроение. Да, однократный, ну, вообще даже, да. Даже, тем более однократно, мы уже проговорили, что да. даже с тремя, все, Я уже -то тоже ум... уже тоже от этого отошла, там, три петли пуповины. Я еще как-то обращу внимание докторов, там, акушеров, или, там, допустим, там, следующих докторов УЗИ, или женщин. Ну, постараюсь женщину, конечно, успокоиться, сказать, там чтобы у вас там есть рядом с шеей три петли пуповины. Они вообще не, не обязательно вокруг, uh -huh. но даже если вокруг, не переживайте, вы можете самостоятельно родить. Просто иметь это в виду. А -а -а, какая прелесть! какая-то. А у вас кстати есть СУЗИ, если я не являюсь пациенткой ГПЦ? Ну, просто да. можно на УЗИ да, приходить, да? Да, да, да. да, да. Угу. Не, я бы пошла, просто я уже, я уже бы пошла. А, следующая наша тема, которая вот вообще вопросов на страницу. Симфизит. симфизит. Вообще симфизит, где статлонного сочленения, это одно и то же? Или это разные вещи? А, ну, если говорить по, по словообразованию, то симфизит это воспаление. Все, что «ид» – это воспаление. Значит, знаете, угу. да? Диастаз – это не воспаление. Да. То есть, получается, там, фронтит, там, не знаю, минингит. ларингит. это воспаление. Что такое воспаление? Это покраснение, отек, боль. Вот, значит, симфизит – это, ну, как бы неправильное, что ли, понятие. Почему? Ну, то есть здесь вот нету как бы покраснения, отека, бол... ну, как это классическое воспаление. Да. Значит, ну как бы исторически так его назвали. Что такое диастаз? Это расхождение. Симфиз это вот эта вот штучка, вот эта вот желтенькая, она вот это и есть причина всех болей. я uh -huh. Все надеюсь, да. Вот. А, что такое вообще таз? Да, таз. Это, это, это вообще как бы тазовый пояс, что ли, так uh -huh. называть. Значит, тазовый пояс это вот как бы он, это парные косточки срочные друг с другу. Это, значит, здесь у нас кто, лобковая кость, седалищная, воздушная, кажется. Подседалищная где-то есть, я знаю. Да. Догти, я на этом знаю. Или акусная. Да. Uh -huh. а, они все срочные друг с другом. Это чуть, -чуть неправильная модель и так далее. Ну и крестец, соответственно. Вот здесь между крестцом, как бы, вот эта воздушная костью здесь есть сочленение. Женский организм так придуман природой, что вот эти сочленения начинают при беременности опухать. И чем, чем ближе к родам, тем эти сочленения под, под действием специальных гормонов, релаксинов, начинают быть более э, ну, как бы не связаны, что ли, более хрупкие, более мягкие. Угу. И у вот таких женщин возникает иногда боль при хождении, при сидении. Она вот, допустим, сидит долго, ей тяжело встать. Мне mm -hmm. нужно как-то вот облокотиться на что-то. Это именно потому что здесь вот не становится не хруп, ну, не не mm -hmm. жесткая mm -hmm. конструкция, da, da. понимаете? Да. Вот и, и синтез как самое, скажем, такое большое количество хрящевой ткани. То есть здесь хрящик, ну как, ух. Mm -hmm. mm -hmm. Вот значит, как самая хрящевая ткань, она и самая большая набухает от этого релаксина дурацкого. <laughs> вот значит, когда когда она набухает, она, соответственно, становится потолще чуть-чуть. И все видят это на УЗИ. Значит, все классно там смотрят на УЗИ. И даже кто-то когда-то придумал классификацию, ну, как-то на, на чем то я не знаю, что это за классификация, кто-то там придумал какие-то там цифры. Но не суть. Женщину, у которой вот этот вот диастаз лонного сочленения, прям симфиз, ей очень тяжело ходить. Очень тяжело ходить. Этих женщин сразу видно. У них такая утиная походка. Угу. То есть, потому что здесь, опять же, нет жесткой конструкции. Для того, чтобы им ногу, перенести ногу, им нужно перевести... Всем телом. Им нужно сюда, да, вес да, сюда да, переложить, да, да. и вот так переставить. Опять весь сюда, и вот так. Вот. Отведение ноги у них крайне болезненно. Они выходят из машины, из машины две ноги вот так uh -huh. представляю из ванны тоже такой вот, две ноги им тяжело э, в постели переворачиваться потому что вот эта вот не конструкция начинает прям болеть ситуация все ведется к родам да то есть как бы когда мы таким женщинам не рекомендуем рожать то есть не рекомендуем рожать для чего потому что вот эта вот хрупкая конструкция может полностью разорваться и такой женщине конечно требуется уже помощь оперативной хирурга но это крайне редко. В основном, когда мы видим действительно расхождение, расхождения. Тесты, я прям даже там как-то писала. То есть такая женщина. Ну вот, встаньте сюда, вот к стене. Сейчас, сейчас мы это... вас сейчас, сейчас меня покажут в полный рост. Не зря же я кофточку надевала. Да, красивую, попробуйте Попробуйте, прислоняя к стене, поднять одну ногу. Прямо или прямо? Прямо, прямо. Вот. Вот женщина не сможет так сделать. Вообще mm -hmm. не сможет. А теперь поднимите колено вперед uh -huh. и отведите колено сюда. Uh -huh. Вот так она тоже не сможет. Uh -huh. Когда мы видим женщину... То есть которая... это прямо тест? Да. Это прямо тест, девочки? Да. Uh -huh. Женщина, которая вот... теперь, А я женщина, которая теперь не могу спить. Женщина, которая не может такие действия произвести, у нее и есть подозрение на вот этот вот симфизит. То есть это можно самостоятельно дома, если что-то болит, вот такой тест сделать обычно. Есть еще такой тест очень хороший. Когда вы пяткой одной ноги, попытаетесь докоснуться до коленом другой ноги. У женщины, которая себя видит, просто она не может этого сделать. У нее настолько болит вот это сочление, потому что нет жесткой сцепки. Угу. А, значит, когда мы видим такую клиническую картину, плюс мы видим на ультразвуке, что прямо здесь действительно есть расхождение. На ультразвуке это очень субъективный метод. Он очень субъективный, во-первых. Во-вторых, очень сложно оценить между чем и чем мерить. Мы четко не видим эту кость. Мы предполагаем. И, к сожалению, четко не описаны алгоритмы такого ультразвукового исследования. Если вот по плаценте мы понимаем 2 см, да. то здесь непонятно. Притом нигде непонятно, ни у нас, ни у наших коллег, да, где-то наши в коллег, других да. местах. Да. Значит, основ в основном решили так, что ориентируемся на клиническую картину. Плюс, если мы видим расхождение 2 см, 1,5 см, и если мы предполагаем крупные размеры плода, больше 4 кг, то мы такую женщину, конечно, мучить не будем, скорее всего, это будет кесарево сечение. Но если мы видим, что женщина чуть-чуть, ей тяжело вставать с кровати, и в принципе малыш там 3 600 И даже ультразвук смотреть не будем, Скажем, давайте попробуем родить самостоятельно. С Состояние, когда после родов происходит симфизит, ну, расхождение рлонного сочления, это прям очень редко. 1 на 10 тысяч где-то. Такие женщины обычно в подавляющем большинстве случаев через несколько дней с помощью бандажа они, в принципе, потом приходят к себе, то есть перестают действовать этот, этот гормон, и, в общем-то, через некоторое время таз приходит к себе. Да. Поэтому это тоже не, не показания. Очень надо прям вот э, серьезно подойти к этой ситуации, оценить предполагаемый вес, все-таки оценить картину по ультразвуку, по клинической картине, обсудить с женщиной разные варианты, и, в принципе, как бы это не сто процентов кесар, скорее даже в одном проценте, в 2% кесаря. А если, например, такая история, женщина по, вот по клинической картине, она uh -huh. чувствует себя плохо, но вы смотрите, что вес вроде небольшой, что там по УЗИ тоже вроде uh -huh. все нормально, но она говорит ей ну вот вот так вот, да, и она очень боится, что после родов будет совсем кирдык. Uh -huh. Можно ли в таком случае на кесаре идти? Или откажут? А, ну, тут сложный вопрос. Скорее всего, откажут. То есть, понимаете, как бы, что значит откажут? Не, мы, же, мы же не говорим о том, что вот «Я хочу, а мне вот такие враги откажут». Вот, вот, вот, вот такие дурацкие врачи. <свят> Акушерство — это, в принципе, такой вид искусства, когда мы и маму должны уберечь, и малыша должны уберечь. Оперируя маму, мы наносим ей вред. Мы наносим ей вред. У нее повышаются риски инфекции, а у нее появляется рубец на матке. У нее появляется риск кровотечения, риск травмы соседних органов. То есть мы во время кесаря можем повредить мочевой пузырь, допустим, или кишечник. Во кесарева редко никто не пойдет. Редко, что они сказали. Ну, ну, так и есть, да. То есть мы всегда женщине должны сказать, что да, есть риск того, что вы в принципе там в течение недели будете тяжело вам вставать с постели. Но есть и риск и кесарево сечения. Угу. Понимаете? То есть мы и поэтому как бы, элективное кесарево сечение как – бы, это, это не очень хорошо. Повторное кесарево, это нехорошо. Поэтому вот эти как раз вот мы плавно передошли к рубцам на матке. Да, но перед рубцом на матке я все равно еще, во-первых, задам uh -huh. вопросы и просим визита, во-вторых, как раз вот, по-моему, пару недель назад у нас был отзыв, и девушка писала о том, что она очень напрягалась сильно в родах, и uh -huh. после этого она домой и дома все равно вот, uh -huh. ей тяжело ходить. Это, это вот что? Это и есть, да. Симфизиты. Это есть. Да. И что с этим делать? ждать пока это пройдет просто пройдет да. то есть ничего да есть бывают редкие случаи когда приходится прибегать к оперативной хирургии но это прямо очень редко один на 10 тысяч на 100, то есть 100 просто, тысяч. просто ждем Жди, ждите да когда ваши когда ваши вот эти зачленения перестанут быть опухшие угу. ну, как воспаление перестало быть и все а... можно использовать сейчас извините да. перебил можно использовать в принципе более утоляющий препарат но если это на гв ну и что? Парацетамол. Парацетамол нужно. Да. Ну, кстати, да, хотя бы, чтобы не мучиться. А, мы поговорили, как выявляется да, симфизит, но вот девушки говорят, а кому все-таки, если есть эти жалобы, кому их адресовать? Потому что в женской консультации, ну, отмахивались. А вот все-таки кому? К гинекологу, к, не знаю, к неврологу, к кому? К гинекологу. гинекологу. Да, гинекологу. Он должен определить, в общем-то, действительно у вас просто как бы функциональные боли или действительно у вас есть какие-то вот расхождения, которые делают вот эти тесты. Да. Если, есть ли в протоколах введения беременности методы его выявления у соответственно, должны ли гинекологи выявлять и профилактировать? Вот интересно про профилактировать. 35 недель в ЖК ни разу с первого УЗИ скрининга не смотрели шейку матки. Про симфизит вообще ничего не говорят, не спрашивают, не мерят. При ходьбе или лежа при переворачивании сбоку намок, о чем вы говорили как раз, uh -huh. да, иногда покалывает лобковая кость. Это признак симфизита, или просто э, связки реагируют. У гинеколога ничего особого не узнаешь, в общем, не говорит ничего. Или, говорит, госпитализируйся в роддом. Все познается в сравнении. Uh -huh. Вот покалывает чуть-чуть. Э, что это такое за, что это за клиническая картина? Да. Поэтому, когда мне женщина иногда говорит там, допустим, что-то, мне кажется, я рожаю, у меня что-то покалывает. Я ее сразу привожу к женщине, которая реально рожает, которая который что продышать не может сходкой. Я говорю, вот, человек рожает. А, тогда я не рожаю. Тогда я не рожаю, понятно. То есть здесь та же история. Да, та же история. Да, поэтому симфизит редкая, прям редко-редко это бывает, приводит к кесарево-сечению, прям редко. Вот, поэтому да, может ломить, да, может как бы тянуть, да, может затруднение быть, но это ничего страшного, так бывает. И профилактировать это никак нельзя. К сожалению, нет. И сказать, у кого это будет, у кого не будет, тоже нельзя. В а, ЖК намерили 9,5 в 32 недели, ну, ми, миллиметров. Миллиметр. миллиметров. А, почти похоронила идею естественных родов. Но сделала еще УЗИ в 36 недель в ГПЦ, кстати, и уже 5,4. Вот так ошибочка вышла. А, имеется в виду, что это может измениться или это неправильно измерили? Не то, что неправильно. Я поэтому вам говорю, понимаете, нету четких критериев, от чего измерять. Угу. Я помню, что мы даже как-то вели дискуссию с Начмедом Вредена, это такой институт как да, бы, да, да. ортопедии. У них там как бы появился как бы человек, специалист, который проводил вот эти вот симфизы за 500 рублей, я помню. 500 рублей, значит. И писал целый лист А4 по поводу этого симфиза. И какие там узуры, и какие там, значит, контуры, какие -то там, значит, еще что-то. я ему тоже как-то написала. Говорю, ну прекратите же эту ерунду-то разводить. в конце концов, имеет значит только расстояние, И то мы до сих пор не можем определиться, между чем это мерить. То есть вот это вот 9,5, и 5,4, это... Это все из-за отсутствия точного алгоритма измерения. Ну, как тогда быть бедной женщиной, вот в одном месте искали 9:5, и, и говорят: все, иди уже на кейсы. Это все нормально. Это все норма. И 9,5 да. норма, и 2,8 норма, и 5,6 норма. Если есть... она ходит, нормально. Она же ходит по УЗИ. Ходит, Это да, все, все, все норма. <свят> Хорошо, <свят> мне нравится. Окей. А, так, ночью и утром после сна болят ноги в области тазобедренных суставов. Может ли это быть признаком? Ну, как мы говорим, может, но не точно. Да, да? тазобедренные суставы тоже, конечно, могут болеть, потому что все это отдает сюда. Поэтому тут непонятно, что где болит, то что-то болит вот в области таза. Mm -hmm. Это потому что mm -hmm. вот этот вот гормон, влияет на то, что косточки рас, ну, как бы растягиваются. Вот девушка пишет, знает, что естественные роды пускают до 10 миллиметров. Есть ли вероятность того, что и до 10 миллиметров может произойти что-то страшное, например, разрыв связок, и заново придется учиться ходить? И вообще, какую выбрать тактику? Вот про 10 сантиметров, Есть такое или нет? Вот знаете, у меня иногда спрашивают такие женщины, а есть ли риск? Есть риск! У всех есть риск. В 2 миллиметра есть риск, там в 3 миллиметра Вообще нужно. без него тоже да. есть риск. Нету риска, только не у беременной женщины. Родители. Да, да, да. Ну, нее другие риски. Но хорошо, а вот эта цифра 10, откуда она взялась, что вот после 10. Я не знаю, тоже. Я не знаю. Это какой-то вот как бы предложили, предложили, да, и он просто оказался удобен. Этот вот как бы 10 миллиметров, все-таки как-то удобно, красивые цифры и так далее. Начинали начали от него чуть-чуть отталкиваться. Ну, повторюсь, то есть нету ни клинических рекомендаций, ни специальных алгоритмов, нету ни э, алгоритмов как бы измерения, алгоритмов тактики формирования в зависимости от тех или иных цифр. Поэтому опираются в основном на клиники, на паритеты родов, то есть первый, второй, третий. Там, если женщина уже рожала 4 500, угу. сейчас у нее там 4 400, то вряд ли у нее там таз не справится. Вот, поэтому э, от многих факторов сейчас пока вот четкой тактики нету. Но я вам говорю, что по симфизиту очень редко э, кесарево сечение плановое. Угу. Ну, в общем, что понятно, что ничего не понятно? Да. Я имею в виду, что именно по симфизиту ничего, да? Вот нет, нет конкретики, и это сложно, это сбивает девушек. Но с другой стороны, нет конкретики также, что показано 100% в кейсеровещении, если да. есть симфизит, больше, условно, там, 10 или скольки-то померили. Просто не нужно опираться на цифры, угу. не, не, не иметь это в голове, потому что их, ну, их просто реально тяжело померить. Да. Непонятно. Непонятно как. Непонятно как. Слушайте, здесь был еще вопрос про симфизит, буквально секундочку... Так, вот беспокойство 20 двадцатой недели. Врач, врачи подтвердили, но рентген не делали. Рентген а вообще рентген, разве делается? можно? Не, нет, нет. не рентген, делается, рентген, не делается, потому что рентген, не делается, потому что рентген, не делается, Угу. Ну вот Анна Минина, с которой у нас кстати, был буквально недавно эфир про да, а, замедление роста пишет, что Эльвира Вильна, ваши бы знания на широкую публику акушер-гинекологов, вот правда. А вы читаете, кстати, для акушер-гинекологов что-то? <связано> я с ними все время вконтакте живу. Я же, я же да. в, в их среде. <связано> в их среде. Ну, главное, чтобы да, прислуживать. Вот прям хочется. На самом деле, моя большая мечта, чтобы врачи, я не знаю, есть такое или нет, чтобы врачи родильных домов. Да, приходили в женскую консультацию и там ввели какие-то лекции для врачей женских консультации. такой существует? Нет, конечно, нет. К сожалению, нет. Лучшие врачи консультации приходили бы пару раз на дежурство. Это раньше так было. было Мы вот да. недавно снимали как раз два й консультации, да, и нам ä, Флора Рафхатна говорила, что раньше, говорит, я дежурила в роддоме, mm -hmm. и это было замечательно. Mm -hmm. да, но вот Сейчас разобщили эти Сейчас конечно, откуда? да, и, к сожалению, да, это раз... на разных языках. Говорят да. люди. Ну, тоже дискутабельная mm -hmm. до боли, да? Э, Кто-то говорит, мне измерили рубец и вот пустили в роддом. Кто-то говорит, мне измерили, не пустили в роды. Кто-то говорит, а что это вообще за измерение рубца? Что это за такой показатель вообще? И существует ли он? И насколько uh -huh. он адекватен, вообще uh -huh. на УЗИ нельзя ничего не увидеть. И это такая ну, что-то эфемерное, да? Вуаля. Вуаля. То же самое. Все, что касается ультразвука, очень хорошо работает, если это можно четко составить алгоритм измерения и четко померить. То же самое по рубцу. Миллион, если не миллиард, разных всяких публикаций по поводу того, как мерить, на каком сроке мерить. Трансвагинально или трансабдоминально. Что является нормой, что не норма. Когда можно рожать, когда нельзя рожать. При... Наконец-то пришли к единому методу. Мерить не надо, ни на каких сроках, никак и ничем рожать можно. Вау! А если он истонченный? Ну... Ну да, это может быть. И? И не значит, что он порвется. а а, -а. Да. А -а -а. да. А -а -а, какая прелесть. Да, значит, а -а -а. Так, действительно, я в силу того, что я как бы доктором ультразвук много работаю, да, уже там, причем я прям работала на большом-большом потоке, и вот это вот формирование, скажем, понимание с рубцами на матке, оно тоже, в общем-то, в моей как бы голове, в моей практике тоже эволюционировало. На моей я, как один раз я был, и мне посчастливилось быть зарубежной, как бы, там, участвовать в зарубежных там, конференциях, и мы там с, с коллегами в колуарах обсуждали как раз рубцы на маке И немцы, которые вообще любят все считать, как бы педантично относиться к разным историям, они значит, мне сказали, они мне подсказали, что они меряют значит, с помощью линейного датчика, датчик, который ультразвуковой, не который вот такой вот комплексный да. называется, да, и не который вагинальный, ну, понятно, да, да, да. А линейный датчик, который смотрит поверхностной структуры щитовидку, молочной железы. Линейным датчиком посмотрите, найдите минимальное значение вот этого вот. Ну, как толщины, шеи, толщины матки и померите. Если меньше полутора миллиметров, то значит такая женщина должна быть прооперирована. Если от полутора, там, где-то до двух, то, в принципе, она может ступить роды и попробовать родиться Если после двух, то, в принципе, вы э, совершенно спокойно видите ее, как будто у нее нет рубца. Там стимуляции все такое. И мы принесли это на практику. Но потом тоже заметили, что э, женщины случайно рожают те, у которых были тонкие рубцы. И случайно рвутся долгости рубцы. И тоже как-то эту тему немножко мы стали пересматривать. Потому что, в принципе, она удобная такая, mm, градация. Да, да. да, значит, потом институт ОТО, он очень серьезно тоже этим проникался. Значит, у них были достаточно серьезные публикации по поводу того, что рубец нужно смотреть вагинальным датчиком и смотреть его на разных как бы, уровнях. То есть в зависимости от отдаленности от шейки матки. А, и даже они смотрели доплерометрию в, этом, в миометрии, то есть смотрели сосудики, вот это вот. Но тоже все это очень и очень субъективно, во-первых. А во-вторых, не очень понятно, зачем. Потому что <laughs> и такой рубец может родить, и такой рубец. И порваться может, может и такой рубец, и такой рубец. И такой да. рубец. Да, ну это как бы рубец родить, да, это так, Ну, ну это матка, Да. На да. взамен ну, так матка. Вот, поэтому пришли, но ну, уже тоже, в общем-то, клинические рекомендации по рубцу есть, они с нами уже живут давно, и где написано, что не рекомендовано рутинно измерять толщину миометрия значит, в области рубца. Не рекомендовано. И, в общем-то, сейчас мы уже тоже где-то несколько лет живем с такой практикой, и да, она приносит свои плоды. Рубц... Какое частый... самое частое осложнение, которое произойдет в родах у женщины с рубцом на матке? Mm, Порвется рубец. Да. Разрыв, разрыв матки. Да, да. Ну, матки. Да. Конечно, разрыв матки. Разойдет как бы... шов, разойдется матка. Да. У женщины, у которой есть рубец, да. гораздо больше, в пять раз больше, если не больше, чем у женщины нет рубца. Американцы, опять же, посчитали, что процент разрыва матки в рубцах, при, у, же, у женщин, у которая было одно кесарево, 2% в родах, процента, всего лишь 2%. То есть 98 женщин будут рожать и прекрасно родят. После одного рубца. А после одного рубца. Есть статистика, а, После второго рубца нет такой статистики, к сожалению. Но я, по крайней мере, может быть, ее не, просто не видела еще. Значит, после второго, если у женщины два рубца, то, конечно, стараются все таки это планировать кесарево сечение. Она может отказаться, она может попробовать самостоятельно родить. И, в принципе, у меня есть коллеги, да, которые, в общем-то, берутся за такие роды, и они молодцы, и это хорошо. Вот. Но у такой женщины, конечно, повышается риск разрыва матки в, ну, в разы. вот Дальше, что касается повторной операции кесарево это, опять же, риск кровотечения, инфекции, травмы смежных органов. Поэтому я этой каждой женщине говорю. 98% с вами ничего не случится. Да, может быть, экстренное кесарево сечение. Может быть. Но может быть и нет. А есть процент какой-то по кесарево -сечение? Вот В каких случаях что-то может случиться, а в каких нет в каком по процентному соотношению? Ну, это общая статистика, где-то около 25% по России идет. То есть 25% что-то может пойти общий, не к... так да, условно? Да, это общая кесарево сечения. То есть гораздо больше получается, да, если конечно, по математике? Да, конечно. Основное – это дистресс плода в родах. Mm -hmm. Дистресс плода в родах, то есть гипоксия, когда плацента ну, не хочет уже рожать. Mm -hmm. а клиническое несоответствие, когда малыш слишком большой к тазу. Нет, это вы сейчас говорите о проценте кесаря, в принципе. Нет, я имею в виду при кесаревом сечении, когда что все прошло хорошо, а случились какие-то, да. Конечно, есть такая сколько? Но я вот сейчас вам не скажу. Но она тоже невысока. То есть, допустим, там риск кровотечения повышается в при кесаре сечении, допустим, он будет там, допустим, один процент, по сравнению с полпроцента в естественных родах. Ну, допустим, да. Или там травма смежных органов тоже, допустим, там ноль, не знаю, шесть процентов. Угу. Кесарево -сечение. То есть это, конечно, невысокие цифры. Конечно, мы уже научились кесарево-сечение делать так, чтобы это было максимально безопасно там, да, и так далее для женщин. Но такой риск есть. Угу. Даже 0,6%. Это значит, из тысячи у шестерых травмируется мочевой пузырь. Допустим. Я к тому, что, например, женщина, которая, у которой один рубец, она не хочет рожать, естественно, следующие роды, вторые роды. И она говорит о том, что, ну, смотрите, 2% здесь, да, угу. а здесь 0,6%. Что вы меня сюда не, ведете? Меня сюда не видите? Подождите, 0,6 плюс 0,5 плюс 1,1. А, и, а, и получится побольше. <смех> да, все, да, так, да. все, убедили. Хорошо, хорошо. Тогда у меня следующий вопрос по этой же теме. А, является ли рубец на матке, вот то, что мы с вами говорили, mm -hmm. противопоказанием к стимуляции? Ну, если перефразировать, наверное, все таки как, какой индуцирование родов в этом возможном случае? Да, рубец на матке, конечно, ограничивает нас немножко как бы в ну, в наших э, инструментах, да, как бы индуцирования рода. Медикаментозные не, не противопоказаны. Мифепрестон, допустим, не противопоказан. Расширители шейки, они противопоказаны. Но, в принципе, по... по э, по обоюдному согласию с женщиной мы иногда используем их, но очень редко, конечно. Баллон, про баллон, так так баллон, про ламинарии, да, про да. специальные такие системы Динопростон. В основном медикаментозные, конечно, препараты. Потому что вот эти расширители, они, получается, воздействуют механически, да? да и да, это да, нехорошо. Да. Угу. Да. То есть они могут немножко, вот эта вот матка в ответ на расширитель, она может немножко неправильно сокращаться, и такой рубец вообще не поймет что происходит. Окей, mm хорошо. -hmm. Okay, mm -hmm. okay, okay. okay. uh, следующий такой вот вопрос, который тоже прямо меня всегда волнует, его много везде, это про узкий таз, кроклинический mm -hmm. узкий mm -hmm. таз, про несоответствие mm -hmm. таз, да, и ребенка. И вот почему, uh, насколько я помню, с кем-то из врачей мы это обсуждали, что вообще mm, увидеть это можно только в родах. Да. Yeah. То есть до родов никак вообще. Ну, как бы нет, можно теоретически там, глядя на женщину, спрогнозировать, спрогнозировать да. да, опять же. Но только в родах это можно увидеть, да? Да. да. А в какой момент, если поздно уже? Или нет? Или увидится раньше того, как можно что-то сделать? Кирюша. Угу. Кирюша. Показываем Кирюшу. Значит, что такое клинический узкий таз? Угу. Значит, клинический узкий таз... Это такое словосочетание, где каждое слово имеет значение. Клинически это значит конкретно, у этой женщины в этой ситуации возникло вот это осложнение. Узкий таз это, соответственно, несоответствие размеров таза и, и головки малыша. Угу. Вот этот вот Кирюша, он может быть хороший мальчик. и вставится правильно. Когда он вставил с его затылком вперед, согнул свою голову, когда у него здесь минимальный размер, и он вот под этот таз подстроился. Он может быть и плохим мальчиком. Когда он вот так вот пошел, и тогда вот так вот он не пролез. И это будет критический узкий таз. У этой женщины нормальный таз. И этот Кирюша, у него нормальная голова. Просто он <с хулиган. <с История, допустим, другая. Он вообще разогнулся в да. лобное, допустим, да? Или в лицевое. И доктор это понимает руками, пальцами, да? Что это неправильное вставление. Что он здесь не вот эти роднички щупает, а какой-то нос. Или какой-то лоб. Или вообще ухо. Вот это и есть клинический тесты Конкретно этот Кирюша, засранец, вставился неправильно, и, и все, и он, допустим, вот это правильно, да, вот делают такие uh -huh. развороты, вот эти вот там раз-раз-раз, и вот выходит вот так вот. Это нормальные дети, уважающие себя. Маму уважающие, <свист> да. да, <свист> да. да. Все и маму дети. А есть такие хулиганы, которые идут в заднем виде вот так, в заднем виде, когда лицо вперед, <свист> <свист> <свист>, спина назад, вот, разгибают голову или так далее. И тогда вот они никак не могут ставиться. Вот они так уставились вот и все. А что делать вот, когда вот так происходит? Сразу кесарина? Ну, да. А успевается? Конечно, да. То есть это же мы в схватках. То есть мы а -а -а. нажидаемся до тех пор, пока шейка матки раскрылась, увидели, что что-то здесь с Кирюшей не то, Угу. Что какие-то части какие-то чуть другие день, да, да. уточнили иногда по ультразвуку. Ну, там аппарат привезли ультразвуку переносную, посмотрели, ой, что-то Кириш какой-то, хулиган. Угу. Ну и все, и пойдем пошли. На а песок. Кирюша не развернется никак уже. Иногда сам. разворачивается, да. То есть иногда, вот, допустим, вот он вставляется вот так вот, да, и под действием силы, э, силы схваток да. иногда пристраивается. Тяжело, но пристраивается. Если у мамы там большой хороший таз, и, в принципе, малыш небольшого размера, то иногда он меняет свою позицию. И, В общем-то, да, действительно, под. В процессе да. Но даже пойди, знай, что называется. Вот как доктору ждать или этим гесарем. Да, это такое искусство акушерства. То есть он прям ждет, когда раскроется шейка матки посильнее, посильнее, и смотрит, как, раз, как малыш приспосабливается. Если вот он никак не приспосабливается, вот он вот так вот встал, и все, уже шейка матки полностью раскрылась, и он вот так вот встал. Но все же ну, уже, уже да, маму да. не мучу, да, и говорят, все. Все, дорогая Танюша, пошли на Пошли с Кирюшей. Хорошо, а есть ли абсолютные, вот, кстати, тоже очень хороший такой вопрос, абсолютные и неабсолютные показания кесарево-сечения? Про абсолютные, ну, окей, там, я думаю, что все прочитают, про неабсолютные. Про относительные. Да, относительные. Ну, относительные, да, есть. Что такое относительное? это значит, что, в принципе, мама может родить сама, если очень сильно захочет. Вот, но есть относительно допустим, двойня. Двойне, да? То есть, малыш первый лежит головой вниз для нашей рисунки. Uh -huh. Сейчас. Да мне кажется, лучше фломастер работает. Uh -huh. Если у нас малыш, допустим, вот лежат они в матке, да? Uh -huh. вот так, малыш. Первый лежит головой, а второй попой. Uh -huh. Один Кирюша, второй Маша, Кирюша, Маша, это. да. да. В такой ситуации, в принципе, роды, могут ну, может быть, самостоятельные, особенно если у женщины, допустим, там, третьи роды. То есть первый малыш рождается, потом второй малыш подходит и, в общем-то, по протуренной дорожке рождается. рождается да, mm -hmm. хорошо. Вот. но, конечно, для такого малыша эти роды могут быть травматичны, И тогда с мамой говорят о том, что мы можем, в принципе, не рисковать малышом и идти на кесаря. Мама говорит, нет, я хочу родить сама. Иногда даже бывают такие ситуации, что мы рожаем одного малыша, а на второго идем на кесарево. Я прям хотела задать этот вопрос. Да, да, бывает, да, бывает, да. Бывает, да бывает. Это, конечно, крайне редко, вот, но бывает такие. да. Вот так, ну, Кирюша, угу. Кирюшу не будем. Угу. Вот, поэтому такие относительные показания. Низкая плацентация, мы с вами говорили, тоже относительные показания. Полное предлежание понятно, что малыш да. не пройдет через пациента а низкая плацентация, когда 2 сантиметра, когда женщина, в принципе, говорит о том, что, ну, ваши кесарево к чертовой матери хочу сама попробовать. Uh -huh, Пожалуйста, uh -huh. попробуйте, вы можете попробовать. Мы просто пишем, как бы, что женщина информирована о том, что, в принципе, высокий риск там, кровотечения или что-то еще. Ну, и как бы все. но опять же, рубец, в принципе, же желание женщины тоже относительно. Да, да. Почему тогда вратамаг говорит не рожай, рожай? Кто говорит? Вратамаг. Ага. Хорошо. <laughs> так нет, я же вам говорю, что как бы акушеры, они переживают и за маму тоже. Поэтому они понимают, что повторные кесарево это а, вот эти все предыдущие риски. Плюс это допустим, там спаечная болезнь. То есть у да, да, женщины везде да, да, да, хранятся спайки. Согласна. Потом это может кишечник, допустим, у них запутаться спайки и так далее. То есть из-за этих двух процентов, в принципе, рисковать своим здоровьем тоже не особо надо. Окей, okay. хорошо. Так, вот um, Воду показания, например, у меня поверхностная гемангиома печени. онколог гепатолог рекомендует кесарево, так как на естественных родах может быть кровотечение. Но это не абсолютное показание. Получается, что акушеры мне могут отказать, несмотря на риск кровотечения. Да. Могут отказать. Да. Тут надо посмотреть, что за гемангиомы, потому что печень она вообще не участвует в родах. Ну да. То же не мозг. Да. То есть. Ну, там надо, конечно, это надо эту ситуацию конкретно э, смотреть, что за гемангиома, какая она, и что за... Понимаете, смежные специалисты, они часто немножко лукавят, снимая с себя ответственность. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, то есть они, допустим, говорят... Ну, пусть лучше вам сделают кесарево, а то мало ли там что-нибудь и скажут, вот почему я не написала вам. Ага. <кесарево> <кесарево> то есть в такой ситуации лучше все-таки сходить к акушеру гинекологу да. проконсультироваться. Но это вообще, кстати, такая хорошая история сходить к рожающему доктору. Вот, например, ну, девочки часто перед Женской консультации мне сказали, что это кесарево. Ты хочешь, чтобы я подвинулась? Я не могу, я тогда сейчас наеду на не, да, нет, вы наоборот от меня? Нет, нет, нет, вы не отъезжаете, вы наоборот, ко мне, ко мне, ко мне. О, все, супер, вернулись в кадр, да? Мы вернулись сейчас, Ура. Говорят, в женской консультации сказали, там, вот будет только Кесарево. Ну, врач женской консультации не может ставить да, такой диагноз. Да, То есть да, обязательно да, нужно да. приехать в роддом и проконсультироваться. Да. Обычно мы снимаем, конечно, диагнозы кесаря, Сейчас, слава богу, уже консультация уже стараются, уже такие не ставить. Да, сейчас очень мало, но тем не менее бывает до сих пор. Еще вот эта же девушка говорит, что врач ей запретил спорт, секс и тяжести из-за длины шейки на 32-й неделе 2,5 мм. Она, наверное, опоздала на прием, ему у него было плохое настроение. У доктора. Да, у доктора. прописать, что только может, да? Почему бы секс не разрешили? Шейка на 32 неделе 2,5 миллиметров. 32? Uh -huh. Ну да нет. 32 миллиметра в принципе, можно. Но даже если бывает, что мы тоже, допустим, говорим, что будьте аккуратнее с сексуальными половыми контактами, можете не вагинальным способом жить. Оральные, анальные, там не знаю, сексуальные игрушки, ради Бога. Угу. А, ограничьте вот именно контакт полового члена, как бы с шейкой матки, чтобы она меньше устранилась. Давление вот это было, да. Да. Угу. А спорт, ну, спорт, наверное, то. Она говорит: просто можно ли растяжки и бассейн? Ну, можно, можно. и да, растяжки. Бассейн, и бассейн тоже бассейн. мне да, меня спрашивают, женщины, у которых писарь установлены, да. допустим, или там низкая плацентация, или краевое прилежание. Я говорю, ну, максимум, что вы можете испачкать бассейн. А, ну да ладно. Тогда пойду. Окей. Были первые роды, ребенок 3970, поставили перелом ключицы после родов, хотя таз не узкий. Сейчас вторая беременность. По всему музеям малыш опережает брата, боюсь, снова крупный. Я сама маленькая, 100, 157 сантиметров. А врач другой будет на вторых родах, говорит, таз нормальный, не узкий. Что является показанием для КС, какого веса ребенок? Да, это хороший вопрос. Значит, совершенно точно, что 4 500 или при гестационном диабете 4 200, это прям показания к плану университета. С таким ростом? Не, рост, не имеет не да, ага. рост не имеет значения. То есть это по клидрекам, опять же, да, этим, да, да? Да, да, да, По клиническим рекомендациям, но они же основаны, эти клинические угу. рекомендации, на серьезные мета-анализы, серьезные масштабные рандомизированные исследования. Но 4500 – это для среднестатистической женщины там 165, например, роста. А если она 157, или от таза для таза это не является... Не сильно зависит, да. Именно имеет значение как раз размеры таза, которые мы меряем да, там по разным определенным точкам. Вот. Но и перелом ключи. У нее произошел не потому, что у нее узкий таз, а потому, что просто малыш как бы ну там в общем поворот там не завершил и так далее. Поэтому перелом кривизна не, не связан с узким тазом. Окей. Okay. Вот. А то, что попробовать родить самостоятельно или нет, думаю, скорее да, чем нет. Ну и просто надо внимательно посмотреть на ультразвуке сколько все-таки он вес Вот, вот тоже мой любимый вопрос. Mm -hmm. На ультразвуке ошибаются? Конечно, конечно. И да. как тогда? Вот ей, например, поставят 3,990, а он раз будет и 4,300. И вроде как уже на кесарево надо было идти, а по то не надо было. А тогда он застрянет тут. все равно будет кесарево? Ну Только да. она помочится? Ну, а может и родит. А может и родит. Да. Поэтому это все всегда такой баланс. Дать возможность родить женщине, если не получится, тогда кесарево. Просто а -да. надо проговаривать. Просто девочка часто в отзывах опять же пишет, что зачем меня было столько мучить, если все равно потом прокисарение. Да, мне тоже надо спрашивать такой вопрос. Да, мы всегда должны дать возможность вам родить самостоятельно. Угу. Конечно, теперь понятно, что надо было доллары покупать. Да. Когда все закончится, знаете, а кто-нибудь говорит там, допустим, да, мне советовали кесаря, а я настаивала на естественных родах и все-таки закончила кесарю. В какая была дурочка? Никто же не говорит так. Или наоборот. Да. Все говорят, врачи дураки. Да, да, говорят Конечно. так. Является ли наличие миома показанием для разрешения в перинатальном центре? Просто так как мы да, здесь, да, не да, могу да. не спросить. И каким методом кесарева или, возможно, естественные род. Но опять же, насколько помню, со многими врачами в разных родовах про это говорили, что все зависит от того, какая миома, как она расположена там на это ножке, немножко Если далее. миома ниже головы, угу. тогда точно кесарею. Угу. А ножка немножко не важно. Не важно, не важно. Именно и вот как бы расположение. Голова. Если она застрянет, ну, как бы, если мы понимаем, что мема не даст голове пройти, то кесарь, а, а если все остальное нет. Хоть вот здесь, хоть вторая матка все равно. Хорошо. Так, и может ли мне врач отказать в кесарево? Да, может, мы уже поняли. Следующий момент КТГ. А, скажите, пожалуйста, как важно, как часто надо делать КТГ? Есть ли протокол какой-то на эту тему? Сейчас 33 недели ровно, врач в отпуске не записывает. Говорит, можно и в 36 сделать, не спеши. Беременность без осложнений, но болела ковидом в 26 недель. А, тоже по этому поводу четких указаний нет. Как часто нужно при нормальной беременности? Следите за шевелениями. Малыша. Если вы чувствуете, что у вас он шевелится обычно, угу. то КТГ вряд ли вам покажет там какую-то патологию. Нет. Малыши, которые чувствуют, что у них не хватает им кислорода, они, как правило, замирают. А, они бунтуют, замирают. а замирают, да. наоборот. Бурные шевеления – это хорошо. Это прям хорошо. Это Когда правильно. женщина угу. говорит, у меня прям такие бурные шевеления, спать не могу. Ну, говорю, мне все равно. Что? То есть это хорошо. Не спите, да. да. <смех> вот. А когда плохо, когда плохо шевелится. То есть не имеет значения, как часто шевелится. Имеет значение именно малое шевелиться. Малое шевеление – серьезный симптом. То есть тут надо как бы обследоваться. То есть надо посмотреть как бы на КТГ, может быть, на доплерометрии. Все будет зависеть, конечно, от ситуации. Угу. Вот. Поэтому при нормальной беременности нет четких критериев. Совершенно четко, что надо делать КТГ, когда у вас есть роды. В схватках. Плацента начинает плохо, как мы с вами уже говорили, да. кровоснабжаться, и в такой ситуации иногда мы видим, что малыш, малышу хуже, прям на схватку, прям хуже становится. Все, окей, тогда это будет как бы, кесарево сечение в интересах малыша. А вот если малыш нормально шевелится, женщина себя нормально чувствует, у него нормальное давление, нормальные про да, протеин, в моче нормальный да, белок, КТГ, оно не решит ситуацию. Вот тогда у меня сейчас будет провокационный вопрос. Да. А, так как вы работаете только по ОМС, да. вы не берете роды, это ваше осознанное решение, хотя да. я всегда говорю, как же так можно, как же так можно? Ну, окей, хорошо. Вы работаете по ОМС. Почему? А, очень много отзывов, когда женщина поступает именно по ОМС в родильный зал, уже там ну, от 5 да, сантиметров в родзал она поступает, ее сразу кладут на КТГ, она лежит там постоянно, говорят, сейчас придем, снимем, не приходит, не снимает, в туалет не выпускает и так далее. Почему тогда она постоянно лежит на КТГ? Это не, не пишут те девочки, у которых прям показания было, ну, вот, что-то плохо с мужем, а вот просто вот пришла и, и, и, и все. Как что удобно. Врачам? Да, да. А женщине? Женщине, да, неудобно. А женщина может кстати, Просто есть девочки, которые такие посмелее. Они говорят, я отстегнула, пошла в туалет, пошла в душ, делала все, что мне надо. Пришла, ну, мне там сказать, зачем ты сняла, а вот мне надо было. Это посмелее те кто. Но здесь тоже грань, потому что я же не знаю, насколько мне по правде это было нужно. Или не по правде, я тут сниму, а может что-то случится. Да, очень хороший вопрос вы задаете, все, все, все правильно. Чаще всего ча в современных родильных домах снимаются КТГ, допустим, там, у Ярославы, у Александра, у Эльвиры, и все эти данные переводят на в, монитор. На монитор да. Да. Значит, это удобно врачам тоже. И, конечно, им понятно, когда, когда мы видим конкретно, как себя чувствует малыш, мы всегда понимаем, что все окей угу. идет. А, Но, ну, конечно, рутинно вот, прям записывать постоянный КТГ нет показаний. Ну, так это такая уловка докторов, а им будет спокойнее для того, чтобы, в общем-то, понимать, что все с малышом хорошо. И, конечно, есть показания, как бы, когда КТГ прям процентов надо. Это когда когда мы видим, что вода окрашены меконией, когда у нас есть рубец на матке, когда у нас есть, допустим, там рекламсия, когда у нас есть тоже повышение давления, допустим, по другим показаниям и так далее. В таких ситуациях всегда КТГ, прям постоянно, КТГ с спиридуральной анестезией, с КТГ. Это, конечно, неудобно, да. Но если, как бы, КТГ нормальная, то в течение часа, вот мы час убедились, что КТГ состояние малыша, мы в принципе отпускаем такую маму там, допустим, ходить, вести себя как угодно, там тоже самое, там душ, там и так далее. Где там на час, на два, на три даже? Ну а как вот если женщина, например, лежит, вот она ваша? Ну вот вы сегодня там на вот uh -huh. в таком-то рудзале, вот лежит ваша женщина. И она, например, говорит, Эльвира Равельна, мне хватит, я уже хочу встать в душ, в туалет и так далее, вот хватит. Ну у меня нет ничего из вышеперечисленного. Uh -huh. Разрешите ей или скажите Да, ей, я Лежу". прихожу, посмотрю пленку, которая была в течение этого часа, и если она нормальная, я говорю, да, все, иди. Uh -huh. Ну так, так не все делают. Ну не знаю. Хорошо, хорошо, следующий вопрос э, про ГСД. Ну, не знаю, все равно поговорим, потому что много вопросов, хотя понимаю, что не по теме эфира, но чуть-чуть прям я... Мне нравится на разговор. Это само собой, я тоже. Мы зря ехали вот этот час к вам. У нас еще здесь есть вопросы, кстати, от девочек, которые с нами в эфире сидят. Вот спасибо всем большое, кто с нами, кстати, в эфире. Мы очень тоже радуемся, что вы с нами, потому что первый эфир в ВКонтакте. Вообще счастье это какое. С УМСом, да. ВКонтакте и честно. Да, да, и честно, и честно. Мы вот, вот, нам все дети Спасибо большое. Так вот, ГСД. ГСД на инсулине является ли показанием к стимуляции родов? Гсд вообще является показанием к стимуляции родов до 41 первой недели. Да. Да, то есть, если у нас все нормально, как бы нету ни Гсд, ничего, значит, мы тогда такую беременность можем пролонгировать до 42 второй недели. До сорок второй недели мы должны роды разрешить. Гсд до 41 первой недели. Подождите, сейчас прям, подождите, не могу, не могу, не могу, задам. Почему в разных родильных домах есть разные мнения на этот счет? То есть кто-то говорит, мы в 43 кладем. Вот, ты, вот мы недавно буквально снимали в одном роддоме, нам говорят, надородовая в 43 уже надо прийти сдаться. Кто-то говорит, в 46, кто-то говорит, в и 41,3. Вы говорите, до 42 можно даже пролонгировать. Нет, мы я там, немножко то другая как бы То есть до сорок второй недели мы должны эту женщину рода разрешить. Да. А дальше каждый родильный дом выбирает для себя время для этого маневра. Почему? Mm -hmm, не знаю. А в вашем родильном доме. 41,3 мы кладем. 41,3. То есть я понимаю, что есть маневр это мифепристон, который две таблетки да. должно пройти там несколько дней. Осенцов, да, да, да. Это я все понимаю. Но, во-первых, не обязательно же будет мефипристон. А во-вторых, ну бывает же, посчитали что-то не так. А в-третьих, может, у и 41,4 все начнется. Зачем здесь? Анной Мининой обсуждали. Да. Я внимательно. Том числе. Да. В том числе. Значит, здесь должно как бы. Я, думаю, я надеюсь, что уже как бы у беременного населения уже сформировалось в голове. Вот когда ко мне приходит сюда в этот же кабинет на э, отборочную комиссию, когда мы решаем в какой день какая женщина ляжет, я говорю: покажите первый скрининг. Вот. Они показывают Это первый как скрининг. Это только что на самой гамме да. говорили. Да. Значит, на первом скрининге женщина приходит, у нее 12 недель по 13 13. Недель по первому скрингу. Я вообще вычеркиваю вот это, считаю по вот этому. Да. Прям по дням. Да. И я этой женщине каждый раз говорю, когда они приходят ко мне на первый скринг в том числе, я говорю, у вас срок теперь 13 недель. Uh -huh. Забыли, забыли, 12 недель, забыли, все. Делит, делит. 12, 13 недель. Роды у вас вот такого числа. Все больше она не меняет свой срок. Да. Значит, я ей говорю, вот сейчас вам все равно. Ну, какой у вас там малыш? 600 грамм, допустим, да там, ну, там ну во втором скрининге, или 630 грамм. Не все равно вам будет, когда вы будете перехаживать, если... Или вы, допустим, будете рожать недоношенного mm -hmm. малыша, им мы будем пищать прямо по дням. Вот тогда вы вспомните про первый скрининг, mm -hmm. что именно вот в этот день. Поэтому подсчетов теперь как бы вот в современном акушерстве разницы в подсчетах не должно уже быть. Вот uh -huh. это пять дней разница и больше, пять дней и меньше в сторону месячных, шесть дней и больше в сторону ультразвука. Пока мы так, с такой живем, как бы с таким uh -huh. правилом живем. Uh -huh. Вот, значит, первые уЗИ взяли все, определились со сроками. Дальше, значит, вот время для маневра выбирает себе каждый родильный дом такой разный. Мы выбрали такую тактику. То есть мы даем женщине, если все нормально, до 41 недели и 3 дней походить. 41 неделю-3 дня она приходит. Мы сразу же быстро все исследование, УЗИ, КТГ, анализы крови, сразу же, если все хорошо, даем ей впрестон, если родовые пути не готовы. Если готовы, мы можем назначить ей амниотомию на следующий день, для того, чтобы она уже пошла рожать, если шейка готова. Или там используем другие, как бы, ну, расширители шейки матки, если они нужны. Ну, а подождать она может? Ну, вот 41,3, вы смотрите, родовые пути готовы. Зачем я мне это меняю? Может, подождать, может, у нее дальше сама родовая деталь, Может, да может, да, может. Мы, в принципе, в 41,6 мы уже должны уже все ее угу. привязать к И не выпускать. И действовать в интересах плода. Окей, хорошо. Это интересы плода. Все здесь я понимаю. Да, в 41,6 все, мы уже говорим о том, что нет, ждать уже нельзя. И про инсулин мы говорим, что это еще раньше, если Нет. это ГСД на инсулине. Неважно, инсулин или не диета. Неважно. Вот, да. вот про это, кстати, неважно. Здесь, да, клинические да? рекомендации нам не говорят о том, что инсулин или диета, все. Если, если ГСД, то мы до 41-й недели должны родить. Роды разрешатся. Понятно. При первой сдаче крови в женской консультации сахар показал 5,2, сразу поставили ГСД. Хотя по глюкометрию по результатам следующих анализов сахар норме. Действительно ли после однократного повышения сахара ставится ГСД как это влияет на родоразрешение? Не знаю, к вам этот вопрос. Можем адресовывать? Или... Да, в принципе, можем. да. У нас есть как бы Эндокринолог в перинатальном центре, она очень грамотная такая, как бы, женщина, и она иногда снимает эти диагнозы, да, ГСД, да. То есть она, как бы, перепроверяет, смотрит, ну, дальше не знаю, что, честно она говорит, делает, что она смотрит, наверное, дневник, там, питания, дневник, как бы, вот этих вот Дзенеров, выставлений, да, да, да, да, глю да, да. Глю глюкозы, и, в принципе, она иногда снимает, да. Бывает такое. Да, бывает. То есть, если есть сомнения, всегда надо обратиться за вторым геморройом. Да, мнением. к эндокринологу. Да. Окей, геморрой второй степени является ли показанием Кесарева? Я не знаю степени геморроя. Ну, не знаю, я не про кто. Ну, ну, то есть показателей прямо нет таких нет, в акушерстве, нет, что геморрой является... Нет, да. Геморрой, он обостряется во время родов. То есть он усиливается, да. Но он как бы нам не мешает. Это другое движение. Окей. Кстати, вот сейчас тоже спрошу. Вот сейчас спрошу. У меня был один отзыв как-то давно. Ну, как бы в прошлом, может, году. Uh -huh. Он вызвал огромное количество вообще дискуссий. Там девушка писала, там ну, не будем называть родом, естественно, девушка писала, что у нее был геморрой после родов. Uh -huh. И врач после родов, кусочек поповины, ставил ей в задний проход, и прям вот реально геморрой ушел. И что есть вот такая теория, что это помогает. Как он там продержался? Я не знаю. Но вот, вот рассказываю, что читала. А врач-проктолог, очень такой доказательный медицинский, у себя в сторис как раз вот примерно в это же время рассказывал, что это вообще трэш, что это... Ну, Бред-бредовский. Да, и так далее. Но у меня вопрос. Ну, девушке же помогло. Да, ну. Конечно, это вот второй вариант. Бред-бредовский. Uh -huh. Оно помогло, потому что время прошло. Просто прошло время. Нарисую сейчас. Так. Другой уже орган, значит, да, ну, как бы похожий. Смотрите. Мы начали с одного органа. Да, с смотрите, значит, если у нас с вами есть вот этот влагалище, да, и вот есть анальное отверстие, да. то здесь вот ну, как бы внутри анального отверстия есть геморидальные узлы. узлы. Их, как правило, там большие три. Значит, что такое геморроидальные узлы вообще? Это вены только с очень широким ходом, ну, как бы широким диаметром. Это таки, так, же, так же, как вены, допустим, вот, на руках. Да. Вы их пережмете, да, вот, вот они и, начнут и разбухать. Разбухают, да. И да. здесь то же самое. Женщина тужится, или у нее здесь матка большая, которая затрудняет отток угу. от этих вен. Они здесь набухают, потому что все время отток затруднен. Представьте себе, что это да, сколько надо да. крови. Вернее, как нужно продавить эту кровь, чтобы она а, через вену, получается, еще ушла отсюда. Матка же здесь как бы большая, да, то есть она как бы затрудняет этот отток. Поэтому здесь, конечно, вены вот эти набухают, а особенно во время потока они, конечно, расширяются. Все, матка ушла с родами, женщина перестала тужиться, нет, вены нет. здесь уже, дети, спались. От, вся кровь отсюда ушла, и они ушли туда внутрь опять. Ну, это, наверное, из той серии, что нужно волосы расплетать обязательно, да, в родах, чтобы ну, не да, быть. Да, да? да, uh -huh. да. Uh -huh. Хорошо. А, кстати, с ногтями сейчас разрешают все таки с. Да. Uh -huh. да. Я вообще не знаю, откуда это такая тема. Но... Причём здесь ногти женщины? Что если вдруг они посинеют, особенно во время операции, будет понятно, что с ней плохо что-то. Mm -hmm. Нет, есть более высокоточный метод пульсоксиметр, например. Ну, хотя он, да, немножко искажает результаты, если лак, ну, как бы, сильный лак. Ну, тогда доктора просто, они видят все это дело и немножко там искажают результаты. Допустим, если у нее там 99 сатурация, а с ногтями там 97, ну, нормально разница между 60 и 90, все равно будет... Будем... понятно, с ногтями или без. То есть можно с ногтями идти в роды, да, ничего да, в этом это страшного нет. нет. Угу. Мы сегодня разведиваем мифы. А, так, ну много благодарностей очень. А, это уже вот, кстати, вот пишет городской перинатальный центр номер один, в котором мы находимся. Говорят, что с недавних пор кандидат медицинских наук. Мы знаем, что Эльвира защитилась, но пока нет, да, какого-то да, документа официального, как да, и этого. поэтому... Ждем. Эльвира сказала, нет, «Не, не пишите быть. пока, не пишите, пока нет документа. А мы знаем, что кандидат медицинских наук, и да, очень тоже этому рады. Так, вопрос, вопрос, вопрос, где-то еще был. Про... А, вот опять же про геморрой, про патологии геморрой во время беременности может ли стать показания к кесарю. Ну вот Эльвира Равельна говорит, что... Геморрой очень серьезно иногда усложняет жизнь, поэтому вопросов по нему много. Конечно же, вот эти вот вены, да, они иногда затрамбируются, и тогда это прям очень больно, это прям очень больно жить, и хочется уже быстрее, чтобы эта беременность закончилась, и уже прошел вот этот геморрой. Но здесь, к сожалению, просто надо местно лечить этот геморрой. У нас, кстати, есть эфир, вот как раз с проктологом с Романом Соркиным, где-нибудь, да, Александр прикрепит потом какую-нибудь плашечку mm -hmm. с переходом на этот эфир. И как раз мы просто разговаривали как раз mm -hmm. про геморрой. Да. То есть а, это как да, бы беременность беременных. сама по mm -hmm. себе, она является фактором риска da. формирования тромбов da. в этих венах. И, конечно, это неприятно. Но пропустила информацию, будет ли день открытых дверей в ГПЦ в мае. Он будет, но пока вот не пишет нам гпц один. когда же он у них будет. Появится, видимо, что наши девочки сразу займут все места и никому не останется. Так, это мы уже рассмотрели. Сейчас вот у нас еще комментарий. Так, это кто-то у нас с ума тут сошел немножко. Так, добрый день, спасибо за полезный эфир. Положительный стрептокок Б пугает антибиотиками в родах. А в каком случае можно будет, кстати, вот очень хороший вопрос. Угу, да, угу. вот они пугают. Сейчас вам расскажут угу. про это. Угу. Нет, действительно, если вы у вас вывели стрептоког группы Б в цирикальном канале при посеве стерикального э, канала, то вам действительно нужны будут антибиотики в родах для того, чтобы безопасить малыша от обсеменения этим стриптококком. То есть вам вводят антибиотики через внутривенную, это ампицелин, в общем-то антибиотик достаточно хорошо изученный. Тут все просто. До беременности его нельзя однозначно. Как только отходят воды, вам точно его начинает вводить каждые 4 часа до родов. Если у вас начинаются схватки, его тоже вводят, в общем-то, до родов. Если у вас будет на кесарево-сечение, то такой необходимости нет. То есть малыш не проходит через цивиликальный канал. Поэтому бог с ним, с вашим стриптококом. Да, то есть это, опять же, про защиту ребенка, а да. не мамы. Потому что это не для мамы, это для малыша, который будет проходить. Если не успевает вести, да, вот, кстати, тогда обследуют малыша. И что тогда бывает с Антибиотики ему вводят. Ну, в общем, тут... Да, мамы мы да, с вами сливают, тогда да. Поэтому, да. если есть стрип такой групповой, то сразу прям сразу в родильный дом с любыми схватками. Все, понятно. Сейчас у нас тут, представляете, даже какие-то странные люди появляются в эфире. Ну, это, ну, это, вот значит, <смех> это значит, мы популярны. Это значит, мы наш первый контактный на эфир популярен сегодня. <смех> а, Эльвира, у меня закончились вопросы, которые присылали девочки. А, так, про как мы тоже проговорили. Я очень сильно рада, что мы с вами наконец-то встретились. Да, и я, я думаю, тоже. что не последняя наша встреча, потому что прям развеивание мифов наше все. Тут, как вам сказать, то есть тут. Всегда, когда что-то боишься, важно э, представить, это материально. Ну то есть, допустим, вот вы, мы боимся там тонкого рубца. А чем он опасен? Ну тонкий. Ну и что? То есть как вот его представьте потрогать его? Что? Ну тонкий. Ну и что? Он же растягивается. Mm, да. Ну и что? Ну, да. это как, как вариант. Визуализация. Да. Но как по мне, навизу... навизуализировать можно многое. Я, например, ой, могу столько, да, что неизвестно, хорошо ли это будет. А, но как по мне нужно, если есть какие-то сомнения, всегда пойти еще к одному специалисту. Ну, вот правда. Когда, например, вы наблюдаете в женской консультации, да, понятное дело, что это все-таки ОМС-медицина, она у нас не на самом плохом уровне, вот правда, да, вообще да, не да, на самом да. плохом ни разу. Но, тем не менее, мы понимаем, что врач по ОМС в женской консультации, у которого 12 минут на ваш прием, ну, наверное, не будет все так детально, досконально изучать. Если у вас остаются вопросы, но сходить еще раз на один прием к специалисту, к платному специалисту, да, вот, вот посмотрите мои эфир, и вот все врачи, с которыми мы проводим эфир, вот можете к любому абсолютно идти, будете уверены, что вам там дадут классную рекомендацию. А, не так дорого стоят приемы, да, но хотя бы вот именно на один прием, на второе мнение, мне кажется, что лучше сходить, чем потом вот какой-то ну, в интернете читать страшилки. Да, или, ну или в конце концов, нет денег, нет возможности, но прийти просто в приемный покой, в конце концов, просто приемный покой прийти и спросить у доктора приемный покой, но правда, если он там сильно свободный. Вот. Вопрос в том, что он может быть свободный или как-то не в нас и Тогда скажут обвитие трехкратное и иди, иди, иди нервничай. Тут Нет, тазик что-то узковат. Да, да, да, да, да. Поэтому не-не-не, лучше пойти на прием. Так, а, спасибо за полезный эфир. А, просыпа, как прочитали. А, какие сложности. Артерия да, еди... Как е... единственная, единственная артерия, артерия, пуповины. артерия пуповины? Какие сложности после 30-й недели? Какие противопоказания? 24 я неделя сейчас? Никакие. Нет. Единственная артерия пуповина – это когда а, у нас вот вместо трех сосудов, да, вот эти вот мы с вами рисовали, uh -huh. сюда один кровоток, сюда два кровотока, когда нету одного сосуда. Всё. Значит, по большим масштабным исследованиям, как-то, наверное, лет наверное, 20 назад выяснили, что вот когда вот два сосуда пуповина, вот вот, да, то повышается риск хромосомных патологий. Потом стали более свободны к этому относиться, более проще. То есть на первом скрининге, когда доктор смотрит в том числе и количество сосудов пуповины, он тоже вносит это в программу. И она, вот этот э, наличие, ну как бы два сосуда пуповины, э, участвует в подсчете вот этого риска хромосомных потолок. И все, больше он никак не влияет. Mm -hmm. То есть все, забыли. Два так два. Юля, вы тоже можете выдыхать. Да, то есть на дальнейший рост малыша, на родоразрешение вообще никак не влияет. Ух, ну здорово, мы почти два часа в эфире. Спасибо большое всем. Вот больше 30 человек с нами сидят, кстати, в эфире. Бюро, бюро. Да, Спасибо вам большое, ну потому что действительно очень интересно. И ähm, повторюсь, что думаю, мы продолжим еще такие вот беседы. Мне очень понравилось. Александр теперь знает, как быстро здесь выставить свет. Я надеюсь, он понял про прилежание. Он уже понял про все. Он уже иногда так говорит какие-то вещи, что я думаю, боже мой, человек почти. Он говорит. <свят> а, кстати, мы не показали воскового. Давайте еще напоследок воскового Вос... покажем. Но это <свят> вот как раз по нашей теме. Это вот получается, смотрите, вот это вот. Просто у нас был рояль в кустах, а мы его не показали. Да, это мы его случайно да. нашли, значит. Вот как раз про низкую плацентацию. Да. Вернее, вот это краевое приближание. Вот. вот это вот шейка, которая будет раскрываться да. во время родов. Вот это малыш. Вот он пуповины прикреплен к пуповине. Обвития а у плацент. него нету. Да. А, вот, К, плацент. Так, плацент, да. И вот это плацента, которая мешает ему пройти угу. через родовой канал. Такая ситуация, если это после 36 недель, конечно, она все это, бы, это, Если да, до 36, кислородия. то она может подняться, может подняться да. А если совсем полная, то тоже кесарь. Ну, я уже все я уже oh, все выучила. Если oh, пойдете в отпуск, я буду пригласить вам говорить. Все, спасибо вам огромное. Спасибо еще раз всем за наш oh, первый такой вот эфир в ВКонтакте. И спасибо всем, кто будет нас смотреть потом в записи обязательно подписывайтесь, во-первых, на канал Славные Роды, ВКонтакте, в Телеграме, на Ютубе. Обязательно подпишитесь на Альбер Жавильевну и в запрещенные соцсети, мы, кстати, тоже там есть, и в Телеграм-канале у вас есть. Да, да, да там, кстати, достаточно так, активный, активный я, народ. Да, я обычно живу тоже, ну, как все мы сейчас живем, значит, там, в соцсети, да, вообще, телефоном приклеенным к, да. к руке, да. Единственное, что я не всегда сразу могу ответить, я там прихожу домой после всех там операций, обходов это и так далее. И потом уже сажусь и всем отвечаю. Как правило, я, конечно, стараюсь ответить в этот же день, даже, может быть, вечером, допустим. Там. Если я не могу понять, то я там, записываю на госпитализацию или там, на прием, там, или там вообще прямо на покой иногда мы там обсуждаем ситуацию. То есть я ну, реально стараюсь помочь. Ну, это правда. Это абсолютно правда. Так что, девочки, подписывайтесь везде и вся. Ну, мы тоже всегда стараемся помочь. Как -то... минимум, знакомим вас с такими крутыми врачами. Всё.